вы хотите меня спросить, что я чувствую после ухода Месси из Барсы? Я чувствую только радость и большое удовлетворение. Наконец-то этот сын шлюхи покинул наш клуб. Теперь в Каталонии настало время более молодых и талантливых. Теперь десятка должна перейти ко мне, к настоящему чемпиону. К чемпиону мира, а не к чемпиону индейской резервации. Мы всем клубам работали на него, как на поле, так и на его зарплатную ведомость. В то время как он ходил пешком по полю, мы проливали ведра пота, крови и желчи. Я желаю этому карлику найти себе работу в каком-нибудь третьем дивизионе за миску похлебки.